В семье было мужчина и женщина, и у них была общая касса. Любовь в этом случае будет тем, что я называю алтарем, и будет приносить в такую семью большое количество, в том числе материального благополучия. Помните, я говорил, что семья латмусовая, бумажка материального благополучия. Если вы обожаете тех, кто рядом, если вы цените, старайтесь для них что-то делать, если вы добрый человек, если вы проявляете свою заботу и доброту, то это может быть хорошей лакмусовой бумажкой. Если вы не страдаете, потому что это тоже важно, так как человек очень часто страдает. Помогаю, но страдаю, не могу больше. Вот если страдаете, то это не работает. Если это приносит вам радость, если вы, если вы проявляете доброту, это приносит вам радость, то незаменимо... К вам потечет любовь а главный принцип материального это куда течет любовь или кому течет любовь туда текут и деньги